Именно так выглядит новичок, который самостоятельно пытается разобраться, как же все-таки работает криптовалюта. Все верно, друзья. Он выжит. Сейчас в интернете даже бабушки говорят о криптовалюте. В интернете есть бабки? Куда ни глянь, все только и твердят о крипте, но на практике показать нечего. Люди тратят свои деньги, свое время и нервы на платные тренинги, на криптоконсультантов, на псевдотрейдеров, и все равно теряют. Мы в команде bhp 24 точно знаем, как отличить мошенников от практиков и как правильно отбирать монеты в криптопортфель. Как грамотно инвестировать в криптовалюту и создать себе источник пассивного дохода в крипте. Что, реально знаете? Ты бы потерял 10 тысяч долларов, тоже знал бы. С нами даже новички зарабатывают более тысячи долларов в месяц в криптобизнесе. А сотни тысячи процентов в год – это уже для продвинутых. В этом стакане мы собрали опыт тысячи наших участников со всего мира и выжимку знаний всего сообщества за два года. Это целый букет витаминов. Представляешь? И мы готовы этим всем поделиться с тобой бесплатно. Напиши тому человеку, у которого ты видел это видео и попроси доступ к нашему уникальному авторскому курсу инвестиции и бизнес на криптовалюте 2.0. Возможно, успеешь получить курс даже бесплатно, если акция еще не закончится.